Всем привет! И в этом видео я бы хотел вам кое-что рассказать и показать. Начнем с небольшой предыстории. Это около полугода назад, может чуть больше, даже около 8 месяцев назад, когда я учился в техникуме. Мне было очень скучно на парах, поэтому я достал такие листы А4 и начал на них рисовать. Вы спросите, наверное, к чему все эта хрень? Ну, по названию, я думаю, вы уже поняли. Хотел бы я сегодня с вами поговорить о том, что мы все так любим комиксы, но не простые комиксы, не Marvel, DC и там тому подобное, а комиксы, которые нарисовал я сам. Вот здесь сейчас на экране будут появляться мои рисунки, ну, точнее, страницы моего комикса, и я буду объяснять вам, что же на них происходит, зачем и почему. Вот тот самый комикс, первую страницу которого, а точнее, обложку которого вы видите прямо сейчас, вот здесь вот, ну, она, по крайней мере, должна быть, если я не забуду вклеить. А, итак, как я думаю, вы можете видеть, здесь нарисованных хрен пойми, что, и написано нечто. Это вторая вариация моей обложки. Первая была вот такая. Здесь у меня все немножко по-другому идет. в общем суть в чем? Краткая история комикса. То есть здесь есть четыре персонажа. Это такой стикмен комикс, поэтому здесь есть четыре персонажа: три взрослых и один ребенок, которому где-то около 16 лет. Ну, как видно, подросток. подросток уже, да. Вот. Cars, Чер, Син и Зи. То есть, почему я их так назвал? Потому что каждый из них отдельного цвета. То есть, красный, черный, синий и зеленый. Вот. Что мы видим на обложке моего комикса? Мы видим, думаю, как вы все поняли, метеорит, который летит на Землю, скорее всего. Потому что ну туда же еще ему лететь, как и на Землю. И рядом с ним поряд непонятного, ну, разного цвета, объекты, что-то, материя, я не знаю, как это назвать еще. Вот. Здесь в уголку под By Max есть девушка. Это девушка, это этот Стикман, это девушка. Это типа девушка, и она тоже видит этот метеорит. Но когда они видят этот метеорит, когда он летит рядом с ними, этих частей, вот этих вот черных, зеленых, синих, красных, нету. То есть, это просто я нарисовал, чтобы было понятно, в чем суть планы. Перейдем к первой странице моего комикса. Вот. Что мы видим на первой странице? На первой странице идет какой-то парень, свистит и удивляется шуму спереди. Он видит, идет погоня. А какая она погоня? Ну, обычная полицейская погоня, там машина. Проезжает мимо него. Машина, за которой идет погоня Поезжает один полицейский, за ним второй, третий, четвертый и пятый Он так удивленно смотрит, думает, ну пофиг И идет себе свести дальше вот. а Дальше ну, Те, за кем шла погоня, машина Оторвались от погони Едут и ну, эти два бандита, получается за ними же погоня шла, правильно? Вот. У них там в машине сумки с деньгами, и э, они один за рулем, другой на пассажирском сиденье. и спустя время, когда они оторвались от погони, они заезжают в переулок. Вот э, Один другому говорит, чтобы он вышел из машины, то бишь, наш один из главных героев Чер, то есть то, что Черный просит выйти своего напарника из машины. Вот. Э, они выходят, и он его пристреливает. Просто берет и стреляет в него. Это первая страница. То есть он его убил. На второй странице мы видим, что напарник Чера уже лежит в луже крови. И Чера стоит на ним. Ну, висает на ним. И, можно сказать, извиняется. Но правда он уже труп. И с кем он извиняется непонятно. Дальше я нарисовал дом. Ну чтобы понять, что это их дом, то есть этих людей, тут я обозначил цвета тоже вот так вот, ну просто чисто, чтобы было понятно. Чар приходит домой, и там на диване сидит Карс. То есть Чар заходит в гостиную и Карс направляет на него ствол. Чер удивляется, типа, эй, бля, что за дела? Вот. А... Карс его расспрашивает о делах, что как прошло. Ну и собственно он ему рассказывает вот он убил своего напарника то есть деньги есть напарник он убил а, но ну, он это так говорит как будто уже не в первый раз и далее вы поймете почему потом с лестницы спускается со второго этажа зи а, зи удивляется то что пришел чер потому что чер это дядя зи карс получается карс это брат чера то бишь ой, в смысле да нет, подожди. Это не так. Это не так. Ну, вообще, да, Карс брат Чера. Но Карс, ну, тоже дядя Зи. Короче, они втроем, они оба дяди. То есть, и у них, у всех есть одна сестра, это мать Зи. Вот. Вот, вот так вот все. все. Мне было тоже сложно объяснять. В общем, дальше происходит следующее. Зи удивляется, что пришел Чер, и получается... Карс отправляет его наверх таким злобным, типа, иди наверх, не твое дело. Но Зи не хочет уходить. Ну, на фотографиях, которые я сделал, было не очень видно. Ну, я поэтому сейчас объясняю. В нижнем, получается, от вас в правом углу фотографии тут Зи, зелененькое такое, может быть, видите. Тут написано, типа, что происходит, откуда эти деньги и мешки откуда эти мешки, ты ограбил банк и убил кого-то. Ну, понимаете, спонтанные такие фразы, просто зеленый, черный, красный, получается. Он, сказал, он ему ответил, что да, он убил человека, напарника своего, и ограбил банк. А в тот же момент Карс отправляет его наверх и говорит, что об этом во всем они поговорят тогда, когда а, приедет Син. И далее мы переключаемся на третью страницу, на... Подождите, это не третья, это получается у нас, э, п -п -п -п, а, первая, да, вторая, это третья страница. У меня тут сверху есть страница, но я их не вижу, потому что у меня она здесь закреплена. Вот, и тут далее третья страница, где-то в Нью-Йорке. Где-то в Нью-Йорке здесь история Сина небольшая, то есть вот, этот вот, вот, вот эта именно страница мне нравится больше всех. Я не моста рисовать, но с фантазией у меня нормально все. Здесь Син убегает от какой-то банты, которые кричат ему «Стой, остановите его!» и тому подобное. Он забегает в переулок, опять же переулок, ну, а из переулка ему, естественно, бежать некуда. Там такой заборчик, и как бы его можно максимум перелезть, но пока он будет перелезать его, его уже поймают. Он останавливается перед этим забором, там перекрыта дверь на цепях, он такой «Твою мать, что делать?» Вот. Но Си у нас не просто человек в маске, он у нас а -а, паркурист, да, можно так сказать, атлет, а -а, он бежит, а -а, забегает по стене, тут такая картинка, типа вот он бежит, забегает по стене и делает заднее сальто через забор, ну, пере перекидывает себя через забор, приземляется и все, то есть те чуваки которые за ним бежали, уже стоят по ту сторону забора, а Син от них по ту сторону. Он им говорит типа пошли нахуй и удаляется от них. Он идет себе спокойно и его останавливает полицейская машина, надевает на него наручники, скручивают его и отводят в мусорское участок. Почему мусорской участок, я сказала? потому что на четвертой странице это нам не объясняется. Это объясняется потом. Просто я назвал такой э, полицейский участок, мусорской участок, потому что, ну, ну блин, что-то придумал, такое, и вот. На четвертой странице мы видим надпись 6 месяцев назад, то бишь полгода. Э -э, здесь события называются до того, как произошло то, что произошло. Здесь мы видим карс. Тир. Играет в тир. Э -э, хорошо общается с чуваком, который в тире заведует, то есть... Каждый день приходит туда пострелять. Ну, любит стрелять. Ему звонит Син, говорит мед. Говорит, брат, все. Я сам уже не помню в чем суть, потому что я делал это сам больше полгода назад, и, честно говоря, всего сюжета я толком не помню. А, вот. Но вкратце могу сказать, что Син попросил у Карса у, у, тут, тут, тут, тут, тут, у, у Карса Мед. А, нет, это черу, то бишь чер там что-то заведует, в общем это не суть а, дальше он смотрит на часы время показано 16.30 у меня сейчас время где-то часов 7 утра ну, это не важно вот, дальше дом время 19.50 а, карский <свят> Син и Син выходит тот Кас дает ему Адрес, получается, с номером телефона. И тот, ну... Син, кстати говоря, не брат Карсу. Они просто друзья. Вот, я забыл. Ну и камера, естественно, как опять автоматически выключилась. Меня это уже бесит. Ну да ладно. А, в общем, Карс дает ему... Номер телефона и... А, адрес. Потом... <.co> ну, тут получается каждая страница о каждом персонаже, чтобы вы понимали. В общем, Касс поднимается наверх, Касс ложится спать, спустя ночью спускается, вниз идет в тир, и уже в тот момент падает метеорит. То есть все происходит очень быстро, метеорит падает и относит Касса куда-то далеко вместе со стволом. На пятой странице мы можем наблюдать ограбление банка Чера и напарника, но это уже другой напарник, чтобы вы знали. Вот, они, получается, грабят банк. Тут, собственно, все в принципе понятно. Они грабят, они уходят. Каж убивает своего напарника опять. В общем, у него такое, как вам сказать, такая фишка. То есть он идет на дело с напарником, и в итоге в конце его убивают, чтобы все деньги забрать себе. Он убегает от полиции, но в итоге они постреливают ему. Мешок с деньгами и из него высыпается все деньги. Он сбегает за угол и такой смотрит на мешок, а там уже нет ничего. Стоит уже в надежде, блин, что делать, бежать некуда. Сзади уже бегут менты и в тот момент падает метель. И опять же относит Чера очень далеко. Ну, не совсем далеко. Следующая у нас э, история сина. То бишь, он дерется... Судя по всему, в школе или где-то наподобие, потому что я не помню, я не написал здесь, что это за место, где это. В общем, он дерется где-то далеко. С кем-то дерется, достает откуда-то ствол, стреляет в этого чувака и его, собственно, убивает. Убегает, убегает домой и пишет кассу, что вот, мол, он убил человека, а они живут как раз в доме напротив, и вон сирена, как ему пишет, что у него возле дома мусора, его забирает. А это вождь в участок. он уже умел делать сальтушки, поэтому приходит в, морской, в мусорской участок, поднимается на второй этаж, там идет и, в общем, делает такую сальтушку назад. В этот момент, когда он перевернулся, уже бьет полицейского, тот падает, забирает у него ключи, снимает и прыгает в окно. А это на тот момент, я вам скажу, второй этаж. Ну... Как раз тогда и упал метеорит Все эти действия происходят в один момент То есть в одну секунду В одну долю секунды То есть Получается так Тут между каждым Вот этим вот это есть какая-то секунда Но не суть В общем его тоже относит э, метеоритом. Так, на шестой странице, если я не ошибаюсь, это шестая страница, мы видим уже историю Зи. И тут история вот самая у меня страница, потому что здесь очень много слов и очень много, то есть сюжета здесь минимум. В общем, в школе Шка, который называется ШК, вел какой-то друг по школе, спрашивает, типа, пойдет ли он домой, а Зи говорит, что нет, ему надо на йогу, потому что его отец занимался йогой. Ну, в общем, он приходит, медитирует и уходит домой. Все. приходит домой, садится за стол, хавает и с мамой разговаривает. Мама ему говорит, типа... Точнее, Зи маме говорит, что он не хочет заниматься йогой, но мама ему говорит, что так хотел его отец. Хотя Зи своего отца толком и не знал, как и... Ну, собственно, да. Ну, в итоге они там немножко срутся, он уходит себе в комнату, закрывает ее, садится помедитировать, думает, ему это поможет. Ну, в итоге... Слышит, как э, за окном летит метеорит, он стоит возле окна, и, собственно, метеорит ууу, это, сносит его. Дальше опять идет история Карса, то бишь уже продолжение того, что было. А, Карса снесло, он упал, очнулся, и всего глазами что-то стало не так. А, они такие стали серенькие, и появились какие-то ну, полоски на них, не полоски, ну, в общем... У него появилась способность, собственно, как в «Отбросах», если вы смотрели такой сериал «Отбросы», очень прикольный сериал, смотрите, если кто-нибудь смотрел, в общем, он встает и спрашивает сам себя, типа, что это было, что такое, он подбирает этот ствол, и впереди на него бежит бандит, ну, не бандит, вор, получается, вор украл сумку какую-то, ну, и, типа, кажется, хотя, типа, помогите, остановите его. Ну, и он такой, знаете, просто на пафосе такой поворачивается в сторону бандита. Его зрачок расширился, он стреляет. Что самое интересное, стреляет он из, не огнестрельного, а из того, который он стреляет в тире. То есть, ну, пневмы или не пневмы, не знаю, каким-то тиром стреляет, я там никогда не был. Стреляет, получается, пуля летит. И, что самое интересное, тут есть момент, я нарисовал... Одним глазом он может видеть то, куда летит пуля То бишь, он следит пулей то есть, Блин Это как вы сами смотрите От первого лица, да, и получается точно так же от пулей От лица пули, можно сказать Он смотрит пулей Он летит вот так вот. Он может управлять ей на расстоянии Он может выпустить одну пулю и перебить ей там 30 человек спокойно Вот Он убивает бандита, этого вора И зачок его становится опять нормальным вот, собственно, он такой, что это было, убирает, свистом идет домой, кричит, ребят, но дома никого нет. Дальше продолжение истории Чера. Его отнесло, но он не упал. Ну, точнее, он упал, но немножко не туда, где он был. Его отнесло немножко ниже. Собственно, его способность это хождение сквозь стен, то есть проходить сквозь стены может. В общем, вот он падает и проходит сквозь землю. А там под землей канализация, в общем, он падает в нее. Встает, ну, встает уже в воде, оказывается, и спрашивает сам себя, что это, мать твою, было? Выходит, поднимается наверх и, э, к его удивлению, он оказывается рядом с мусорским участком, в котором уже э, разбито окно на втором этаже, но тут второй этаж можно считать за третий, потому что он выше, чем обычно. Он вылазит, закрывает люк, и теперь думает, что ему пора валить. Идет и видит, э, на земле лежит Син с окровавленной головой, подбегает к нему, и, собственно, история Сина. Как ни странно, да. Син выпрыгнул из окна, Московского участка летит, его сбило ударной волной метеорита. Отнесло, и, собственно об асфальт, он башкой проехался знатно, что ему пол, пол лица просто вот так вот в говно, то есть они тоже с чем знакомы, конечно, друзья. Он вызывает скорую, и его скорая привозит в больницу, там они его кладут, получается, на стол, в травматологию, получается, там его хотели оперировать, но спустя Буквально несколько минут, наверное, полчаса, может быть, у него все зажжено. Я думаю, как вы поняли. Да, у Сина регенерация. Вот. И следующим должно быть, получается, история Зи. Но на тот момент, когда я учился в техникуме, я ее не нарисовал. Я забил на вообще этот комикс. И все. А вот тут недавно, я буквально сегодня его дорисовал. В общем, он вышел такой себе на самом деле. Мне не очень понравилось, но что-то в нем есть. То есть, Зи точно, oh, точно так же отнесло ударной волной, только когда он был в комнате. Получается, выбило окно, стекла все полетели на него и его отнесло. Тут я сфотографировал уже, когда Получается, он лежит с закрытыми глазами. Потом, типа, на его лицо он открыл глаза и, опять же, от его глаз видно, осколки летают перед ним. То есть они не упали на него, не впились в него, они летают перед ним. Опять же тут маленькая картинка, где он лежит, и они над ним. Он удивленно так привстает при и смотрит на эти осколки, и думает, что за черт происходит. В тот же момент стучится его мать, и типа спрашивает, что он там разбил. Очень странно, но метеорит видели всего несколько человек, и ударная волна отразилась только на несколько человек. То есть этот метеорит как бы фантом. Он упал, но видели его только определенные люди. Да и это вот эти вот наши главные герои. Он смотрит на эти осколки, которые летают перед ним. Он уже сидит, смотрит на них, закрывает глаза, открывает. Осколки уже валяются. Он сидит дальше с таким видом, будто, будто, блин, не знаю. Только что перед вами корова на роликах проехала и убила, не знаю, кого-нибудь там распотрошила кролика перед вашими глазами, да, и вот э, вы такие думаете, вот, э, то ли вы накурились, то ли что делать вообще. В общем, он с таким вот же лицом сидит и смотрит сначала на разбитое стекло, потом себе в ноги. Я не очень умею рисовать вид от первого лица, поэтому вот. Ну и дальше, позже, чем же, позже тем же вечером, он лежит уже в кровати, и камера, ну, типа камера, постепенно подъезжает к его глазам, и с его глазами почти та же фигня происходит, что и с... Только они у него зеленые. И вот эти вот не зрачки, то есть вот у зрачков, тут зеленая такая феномена, она просто увеличивается и все. Ну и на этом, собственно, все. Я только сегодня вот эту часть закончил. Вот. Я не знаю, насколько выйдет этот ролик. Он выйдет, в принципе, ненадолго. Буквально вот мой комикс. Это, в принципе, все, что я вам хотела показать, рассказать. И, собственно, если вам понравился такой сюжет то пишите не знаю комменты, хотя бы лайк поставьте я может быть когда-нибудь продолжу потому что мне самому честно говоря интересно но обычными карандашами это все делать не очень удобно ну а на этом все это все что я хотел вам показать рассказать если вам понравилось то подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте подписывайтесь на группу озвучки вконтакте тоже ссылка есть в описании и на Инстаграм тоже ссылка. Короче, все ссылки в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки. И на скоро.